Так, опять какое-то огромное большое вступление. Да, как и смотрят, их глаза дружбу как и прежде хранят. Смотрите, здесь она поет с таким придыханием и очень мягким тембром голоса. Я бы не сказала, что это прям конкретно а, субтон, а, больше вокальный нос, смотрящий в микс а, с придыханием, и она использует мягкий такой мягкий тембр голоса. Каждый мог быть счастливым. Каждый мог быть любимым. Но вот она вот этот «любимым», она его как бы на выдохе произносит. И она его больше проговаривает, да, чем пропевает. все таки субтон он нуждается в пропевании. Но остался вирусе. мальчишкой молодым навсегда. Вот, да, молодым навсегда. Вот она, она вам динамика. Да? Это «молодым на все». А... Когда она ушла уже в воздух да? То есть была вокальный нос Звук без воздуха И потом ушла воздух Вот вам динамика И сразу играет строчка Сразу интересно Это просто война Это просто разлубно. Это просто беда да. Но здесь она уже подмешивает микс да? То есть идет вокальный нос Теремикс да, да, что на землю пришла Ебрата. Это просто судьба злая доля и мука это просто война, что мальчишку нашла это просто война он в честь не доверил все, что знал 18 ну здесь все по классике, вокальный нос без всяких там <смех> моментов таких как У Джастин Бибера или Шон Мендеса, все более или менее спокойно. Диану Анкудинову, смотрите, вот в прошлый эфир про Димаша заходила речь, да, и вот Диана Анкудинова тоже, конечно, девушка невероятного таланта, способности. сейчас я знаю, она в Китис поступила, я в Инстаграме на нее подписана. Мне кажется, вот про таких людей, артистов, да, начинающих, не начинающих, нужно делать отдельные эфиры. Поэтому давайте, если вы хотите Диану Анкудинову, то в личку, потому что YouTube блокирует ваши комментарии с ссылками, в личку мне кидайте, в личку куда? Этот самый ВКонтакте, Инстаграм, но лучше ВКонтакте, мне удобнее оттуда ссылки потом открывать на компьютере. В ВКонтакте скидывайте мне вот конкретные выступления, песни, вот конкретику, что разобрать, да, что вам интересно, допустим, какой прием, или в принципе, да, вот что-то про нее. И мы я подготовлю, сделаю уже эфир, такой подготовленный, сделаю подборку этих видео, уже запрошу их в плейлист, чтобы мне вот так не сидеть, знаете, там, как курица лапой, искать, выискивать вот этих артистов, уже будет у нас плейлист, туда все сброшу, будет это быстро, оперативно, и мы посвятим прям, ну, эфир, если это интересно. Вот можно так по Димашу сделать, можно по Диане Анкудиновой и, в принципе, если вы будете активны, вы будете мне сбрасывать э, ваши пожелания, кого разбирать, вопросы, да, допустим, вот вы не знаете здесь фонограмма, или живой звук, или пререкорд, давайте делать такие эфиры, будем вместе сидеть и разбираться, слушать. Но когда это заранее, вот вы мне все набросали, я подготовилась, с технической точки зрения все в плейлист загрузила, это будет быстрее, интереснее, динамичнее, и я смогу заранее послушать, уже тоже сформировать свое мнение, может быть, по два раза переслушать, потому что конечно ну какой интерес вам если я буду по пять раз одно и то же переслушивать ну долго да будет поэтому вот такой у меня к вам запрос мне ну понравилось <тас> так проводить эфир если это полезно будем такое делать у меня в заготовке еще есть интересные темы эфиров если у вас есть соответственно тоже пожелания какие-то по темам эфиров, то обязательно пишите в комментариях, в личку, в общем, я везде открыта для вас. И приятная новость, впервые сейчас об этом говорю за сегодня. Значит, все те, кто а, были сегодня на эфире и все те, кто хотят освоить вокальные приемы а, и встраивать их уже в песни современных исполнителей, я рекомендую вам пройти мой курс «Успешный вокалист. Вокальные приемы и динамика». Это видеокурс для самостоятельного обучения и для вас участников эфира, он будет с большой, просто огромнейшей скидкой по цене около 1000 рублей. И плюс ко всему, плюс ко всему, если вы покупаете этот курс сегодня, сегодня по моей ссылке, вы еще в придачу ко всему получаете от меня в подарок разбор вашего вокала и рекомендации по дальнейшей работе.